Добрый день, меня зовут Юрий Печек, Примерно 9 месяцев назад я начал отращивать бороду свою, потому что у девочек обратку, и так оказалось, что с бородой им нравится больше. Вот. Ну и как бы я себя с бородой ощущал более, так сказать, мужиком, чем без. Вот. Ну и как бы я ее обычно отращивал до какого-то определенного момента, и потом как бы обычным станком приходилось полностью все сбривать. Мне это не особо нравилось, потому что, допустим, неделю я ходил и чувствовал себя круто, потом мне приходилось сбривать, и я себя ощущал каким-то маленьким ребенком и там постоянные порезы, и приходилось еще мазаться этим самым, и вообще много расходов было. В общем, я решил себе купить триммер, Нашел, зашел на сайт, нашел ближайший офис, ближайшую контору, к ну, моему дому, которая была, пришел непосредственно в офис, посмотрел, попользовался, бритва немецкая, мозг, по-моему, называется да. Вот. использовал, вот сейчас уже, вот то, что сейчас, как бы это я пользовался, и как бы ей брился. Вот, качество очень понравилось, поэтому сейчас в ближайшее время найду где-нибудь деньги и непосредственно приду и приобрету обязательно качество. Классное, всем рекомендую.